Всем привет, ребят! У нас очередное испытание прошивки. Ну, как тавотка, на самом деле, это не испытание. Основное все у нас там как бы осталось. Я немножко фазу подкрутил. И основная тема, которую мы обсуждали с Евгением в прошлый раз Чтобы торможение мотора было такое более эффективное на 4-5 передаче Ну, близких вот этих, с высоких оборотов Она как бы слишком вяло тормозила мотором И, ну, как-то не очень это было Я сейчас сделал, как бы, на высоких оборотах она более эффективно торможение мотором происходит Ну, и вроде как комфортно очень получилось комфортно. Да. мягко, нежно, приятно да. мягко, мягко плавно останавливается вот, что только добавляет комфорта да, но сегодня у нас 20 декабря погода у нас опять непонятно какая Это у нас сколько там времени тоже 14.42 вот у нас такая темень Видимо, мы сейчас по кольцевой дороге непосредственно испытываем разные режимы. Вот как раз вот этих четвертых, пятых передач торможения, ускорения. Плюс ускорение я пытался несколько вариантов сделать. Ребята у меня пробовали представители, сами себе зашивали и пробовали, говорили мнение, как бы, как лучше, как я сделал очень резкую до этого как бы набор момента на малых оборотах наступал очень быстро наверное, резко ну, не очень комфортно было здесь я как бы этот момент как бы сгладил чтобы именно комфортная езда была при малых нажатиях на педальку у нас момент нарастает не так быстро стремительно а более плавно но ну, если э, ну как бы по экспоненте получается а если продавить чуть глубже то он сразу резко идет вверх и момент нормально нарастает по-моему, получилось как бы по -по приятнее, поприятнее, чем было. Ну, приятнее, вот, комфортнее. Вот именно вот этот комфорт. Но я не думаю, что динамика пострадала. Может быть, ощущение такое, что вот прямо раньше она как бы так в шуху сорвалась, блин. Ну, просто резчи, ну, резчи. Сейчас, сейчас, ну, я вот в этот бал... от последней, да. просто немножко, немножко мягче. Главнее Бал баланс вот этот пытаюсь поймать, когда-то вот там сейчас вот выезжали с э, заправки и как бы вообще нормально было да. ну, более низкие передачи, там да, вообще как бы все, все в общем как на автомате, то есть ну, можно катиться и даже не думать, что там, что там у тебя там вторая, третья, как бы, то есть там не хватает и в натяг машина как бы идет, э, ну, катится очень здорово, и соответственно если надо поддать как бы, или наоборот ну, более, более ну, низкая передача то есть там диапазон есть как бы есть куда ну, надавить поре если там надо уйти вот, то есть она ну, очень хорошо чувствуется ну, то есть нет такого что вот с определенного какого-то ну, с определенных оборотов она прям вот, как говорится выстреливает нет просто ну, она и так выстреливает достаточно хорошо, вот, просто это э, очень, ну, плавно, плавно, как бы, ну, максимально плавно, что только добавляет э, комфорта. Ну, да, в общем, то, чему, чего мы добиваемся, у нас, как бы, пытаемся вот этот компромисс есть между вот этой какой-то там динамикой и комфортом, вот этот, соблюсти прямо вот эту золотую середину, чтобы оно было одновременно как бы и комфортно, но при этом и динамично, то есть, но ну, как бы надавил педальку по резвее, ну то есть поглубже, она у тебя как бы и срывается нормально, но зато на малых вот этих э, ходах педали э, газа можно очень плавненько так регулировать момент, но при этом момент хороший. Он не проваливается прям куда-то в дно, а именно Её не дергает, ну, ее но... не дергает, она не тыкается. Вот поэтому ее и не дергай, потому что момент, э, ну, нужный выбор. То есть определенный нужный момент. Чтобы она и тяга хорошая была, и при этом комфортная езда. На стандартной прошивке момент очень завален. И получалось так, что когда ты нажимаешь мало педальку, ну и задержки, вся эта ерунда там была, и нарастание самого момента, оно происходило очень медленно момент был низкий, за это вот эти вот подергивания начинались, вот это ишачение, как я называю, когда ты на ишаке как будто скачешь, там она yeah, туда-сюда, вот это дергание происходит, здесь этого нету сейчас на данный момент, все максимально сглажено, сейчас опять же логи соберем, посмотрим, что получится, эту же версию я попрошу ребят прошить представителей, чтобы они испытали, опять же, в разных регионах, у нас сейчас вот Плюс 5 на улице практически, там, наверное, даже, не, не знаю, сколько там, сейчас крыс, а, ну, плюс 3, ну, плюс 3 да, показывает у нас, а, ни снега, ни хрена еще нету, надо посмотреть, как, опять же, это будет себя вести на снегу при троганиях, чтобы вот этого испытывающего момента не было прокрутки колес, так что, сейчас по кольцевой проедем Проверим все и обратно, как бы в обратном направлении сгоняем. Там, я думаю, здесь съедем, наверное, да? По да. приморке даже да, приморскому, приморскому шоссе, шоссе и, съедем и попробуем вот эти вот, э, режимы не пробочные, а ну, грубо говоря, стояние на светофорах, трогание вот эту всю плавность проверить. Так что сейчас еще поснимаем вот, ребят, съехали на шоссе уже с кольцевой дороги, проверили на кольцевой все вот эти вот варианты там торможений, ускорений, круиза, ускорения на круизе, торможения на круизе, ну все вот эти режимы прямо, ну я не знаю, Женя, наверное, сейчас расскажет вам что тут рассказывать ну как у тебя там, ну ты, ты же ехал за рулем, нет да? я ехал мне понравилось очень От, э, относительно то, просто того что есть и... то есть динамика нисколько как говорится меньше не стало просто стало больше комфорта то есть вот эти вот переходные моменты они э, ну, максимально сглажены ну и на круизе она стала по другому ну да на круизе когда идешь на круизе там надо кого-то обойти там вот раньше примерно было как что нажал либо какой-то какое-то такое либо поддергивание либо просто там какая-то и раз то есть там секунда она подумала и вроде как стала там набирать вот сейчас такого нет то есть вот в этой версии как бы получается что нажал надо проскочить и нет. она довольно и комфорта но но ну, равномерно равномерно набирает ну, то есть опять же там ну, нет такого что там где-то там с какой с какой с каких-то оборотов там выстрел или еще что-то нет это равномерный как бы плавный комфортный разгон вот причем ну достаточно динамичный ну чего в общем-то и добивались все время Максимальной динамики, ну то есть и динамика, чтобы хороший, и комфорт был хороший. То есть вот это ну, сочетание блин. такое надо. Ну, сейчас вот тут стоим тут на светофорах везде. он фига тут светофор поставили. Раньше же не было. Ну, еще один дополнительный. Для разворота, по судя по всему. Да. Да. Ну, опять лахта центр тут не видно. Его там, наверное, треть всего видно обратно. Все Дынка, дымка, ну, дымка, дымка, дымка. Да. Ну и вот катаем сейчас как раз в пробочных вот этих режимах и трогание, и вот эти торможения, да. все проверяем. Ну, ну. опять-таки же, да, там говорили мы про первую передачу, ну, первая, то есть там, на ней сейчас действительно можно кататься, она вот, там, очень приятная. Вот. Ну, раньше, конечно, там, ну, там, я уж не говорю там про заводскую, то есть там первые версии Вадима, они все равно... Как-то там, ну, надо было иногда там Местами подлавливать, то есть, ну В определенные моменты, то есть Ну, это не то, что там от раза к разу Как бы, а такое, ну, что-то Хаотичное, вот Сейчас действительно первые можно пользоваться Там ползать по дворам э -э, Причем Опять-таки же Как бы с комфортом, то есть Там первые вот эти Первая-вторая передача, ну, то, что в основном Идет там, да, там в пробках э -э -э -э, Действительно автомобиль ну, мягче стал, да, просто, ну, да. мягче комфортнее просто без вот этих там тычков рывков э все это как <музыка> бы ну, добавляет комфорт открывает автомобиль э ну, взгляд на автомобиль с другой стороны ну, просто первые приятно. прошивки они там были не очень а комфортные по той причине, что у нас не все калибровки во-первых были открыты, за вот это время а, э, придаст Дмитрий во-первых открыл придаст. очень много калибров, которые просили как бы нашли их реально, особенно вот сейчас вот последние, почему у нас вот это затянулась вся э, тема с релизом, из-за того, что я, я ожидал открытия вот этих калибров, то есть конкретнее, я понимал, что что-то мне мешает работать фазику, ну то есть в прошивке, э, но поправить я это не мог. Естественно, попросил Диму на, на, ну, найти эти калибровки. И, в общем-то, не так давно он нашел. Вот как мы и начали, в общем-то, проверять после этого всю вот эту работу фазорегулятора. Ну, как бы получается, что мы до этого делали. Сейчас мы вот с исправлением вот этих двух калибровок, мы сейчас опять все это переделываем заново. Потому что открылись другие возможности, которых не было у нас до этого. То есть мы до этого мы подстраивались то, что было, чтобы не было вот этих тычков, вот этого всего. А теперь как бы получается, что калибровки мы эти исправили, и у нас э, можем править уже совершенно по-другому, и все это заново делаем. Ну, естественно, все это надо испытывать э, на, реально на машине, а не просто так э, э, сидя за компом, там, думаю, ну, то есть, просто ковыряя калибровки, и все, закинул, типа, people how it, и пусть ездит, как ездят. Надо ездить. Да, да, здесь вот Женя как раз приезжает, вот. спасибо ему большое, потому что по выходным мы, по крайней мере, можем что-то сделать, проверить все это дело, опять же, ребята-представители проверяют все это на своих машинах, ну, кто на Вестах ездит, ну, и в разных регионах, опять же, это все происходит, то есть мы не только в Питере, у нас тут равнина, где у кого-то там горы, у кого-то еще, то есть, ну, такие вот вещи тоже, они, нюансы есть. Ну и делаем. Все-таки уже близко все к релизу, то есть все как бы вроде гладко. Я не знаю даже, уже сейчас будем просто шлифовать, наверное. Но ну и опять же я хочу релиз сделать на 5 января. Думаю, все будет готово уже к этому времени, потому что все стабильно, как бы уже нету вот этих тычков, проблем. Сейчас выглаживаем все, чтобы гладненькое все хорошо было. И 5 числа за релизим, в общем. По крайней мере, на вестах точно. На x экстреях я сейчас ничего сказать не могу, потому что ну, мне не на ком испытывать. Их ну, не приезжает машина. Были бы испытатели, было бы проще. Хотя мат-модель вся одинаковая, что на весте, что на экстрее, но особенности все равно свои. Есть, в общем автомобили разные. И надо реально, реально на автомобиле, на том испытать, на котором, под которой прошивка это и делается. Так что, в общем, я думаю, что, может быть, это еще не последнее у нас видео будет еще. Ну и, как обычно, ходим под видео, там ссылочка Drive Contact на группы. Опять же, обязательно подписываемся, жмем колокол, чтобы приходили ну, уведомления о новых видосах. И, как обычно, всем пока и до новых встреч!